Привет, мои любители снайперов. Данное видео посвящено исключительно вам и тематике снайперов. Здесь мы протестируем только снайперов, их урон на дистанции, комфорт, стрельбы, соответственно, дополнительное оружие, а также пистолет. Если вас интересует ТТХ, данное видео исключительно для вас. Но, если вам нужны ТТХ и другие тесты оперативников, например, медики, штурмовики, поддержки, то данное видео вы можете найти по ссылочке под данным видео, а также можно найти полноценное видео со всеми оперативниками в одном отдельном видосике. А также, хотел бы, Попросить вас, если вас, вам интересно, зайти по ссылочке под видео на сайте всемайки.ру Посмотреть очень интересные принты на всевозможные вещи Начиная от шапок, заканчивая там штанами, Даже новогодними игрушками, енотиками Кстати, мне пришел енотик очень классный Так вот, на этом сайте мы продаем скидку 15% Если вам интересно, захотите, покупайте, пользуйтесь Не призываю, а посмотрите Мне лично товар нравится, я себе там покупаю ну и как вы поняли, первым оперативником, точнее первым снайпером, который я хотел бы протестировать, является Арчер. А также в данном видео вы увидите, как он стреляет через фазум. Соответственно, на ближней дистанции данный снайпер также очень опасен. И немаловажное замечание. Это не обзор, это не гайд, здесь не будет разбираться характеристики, как, что, где, что делать. Нет, это для отдельных видосиков. Здесь я хотел вам чисто показать стрельбу, урон и тому подобное. Чистый настрел. Если данное видео вам нравится, поставьте лайк, Прошлым мной была проделана большая работа. Угробил два дня, как ни странно. Приятного просмотра. Замечание по арчу. Как вы заметили, пуля летит очень долго, и в снайперском прицеле мы можем наблюдать время полета пули. А также на большой дистанции приходится брать чуть выше цели, для того чтобы цель поразить. Ведь наша пуля летит по дуге, и об этом не стоит забывать, а иногда можно попасть немножко за укрытие. Главное, помните, пользуясь данным снайпером, используйте фазум, пока его не отобрали. Следующим снайпером, который хотел бы рассмотреть, является комар. В данном видео я немножко не успел сделать акцент на том, что при попадании в голову следующий выстрел у нас наносит чуть больше урона, чем есть изначально. у нас есть дрон, который подсвечивает любую цель в зоне его видимости. Через данную стену я прострелить не мог, соответственно, потому что она слишком толстая. не через все укрытия стреляет на снайпер, но через эти вот препятствия можно вполне комфортно настреливать. Что, в принципе, вы будете наблюдать через несколько секунд. И чуть не забыл про пистолет. Далее мы рассмотрим оперативника Курт. Курт использовал в двух модификациях с оптическим прицелом и с механическим прицелом. Я лично за механический прицел. Хэштег Курт Механик. Так вот, мне больше нравится механический прицел, потому что он, как вы дальше в видео увидите, позволяет эффективно стрелять на ближние дистанции, потому что разлет пули стреляя от бедра гораздо-гораздо меньше, причем действительно намного меньше, вы это скоро увидите. А также мне больше нравится играть на механике, потому что ну, это просто классно, это новое ощущение, новые эмоции. Но это все вкусовщина. Тестировать, конечно, снайперов не очень интересное дело, потому что по факту они ваншотят в основной своей части, но надеюсь, эта информация вам тоже будет полезна. Давайте посмотрим на игру с механическим прицелом и обратите внимание на эффективное использование данного прицела на ближней дистанции для поражения цели. Вот то, о чем я говорил: эффективная стрельба от бедра с механическим прицелом. И следующим оперативником для тестов я предлагаю взять сокола. Легендарного сокла, которого есть не у всех, но у которого но у всех скоро может возможно, появиться. Вот, помимо простой стрельбы, естественно, можно использовать его билку, которая позволяет мало того, что быстро перезаряжаться, так еще и стрелять автоматически, без выхода из прицела. Вижу противника. Тест мин, дело неблагодарное, поэтому тут можно и помереть. Следующим оперативником для тестов я выбрал стилета сердце сердцу не оперативник, но к сожалению не самый любимый. Этим оперативником я еще играл на альфа и супертестах. Да, главная фишка данного оперативника является своя билка с кровотечением, которого очень много наносит негатива в игре, а также позволяет наносить больше урона с первой пули. Вижу боевика! Ну, понятное дело, пистолет и наше спецсредство, это дробовик, который иногда может очень даже неплохо заряжать, но только на очень близких дистанциях, на большой дистанции толк от него особо нету. Перезарядка. Нашел боевика. Ну и как вы поняли, методом исключения можно определить, какой оперативника я оставил напоследок. Скорее всего, он должен был попасть в видео про штурмяков, потому что это стрелок, который является больше штурмяком, чем снайпером. Это, в принципе, наглядно видно и в игре, и в данном видео точно. Очень хорошая граната, сегодня мы даже, по-моему, немножко понерфили. Вы видите урон как от эпицента, так, соответственно, и от большой дальности. Беру второй ствол. огня. Надеюсь, данное видео было вам полезно. Вы посчитаете его очень нужным, и поделитесь им с друзьями, а также поставьте свой бесценный лайк и пройдете по под видео и посмотрите другие наши видосики. А еще и подпишитесь, то вообще будет замечательно. А с вами был канал Водовый Стрим. А, нет, секундочку забыл. Группа ВК и наш клан. В клан набираем людей, а в группе ВК мы проводим конкурсы. Ну а также, в принципе, проводим клановые розыгрыши. И на этом все. Пока-пока.